Друзья, всем привет! Меня зовут Аня Дубовик. Меня зовут Сергей Гончаров, и мы основатели школы и студии «Дубовик». Сегодня мы начинаем крутой большой курс по колористике. Почему именно колористика? Потому что в интернете очень много информации, но практически нет достоверной, правдивой, проверенной по колористике у людей такие знания, ну, кто-то сказал так, кто-то сказал так, я не знаю, как пора на самом деле, кому-то поверю, поэтому мы решили объединить все свои знания, опыт и усилия и создать курс честной колористики. Да, у вас сейчас возникает вопрос, что это за мужик и что он тут делает и почему он рассказывает о колористике. Сергей Гончаров это наш э, человек, который делает полностью закулисье, фотографии, дизайн, он фотограф, ему, как никому, известно вообще все о цвете, и ему есть что вам рассказать, поэтому он будет с нами и будет делиться с нами полезнейшей информацией, которую он не раз уже применял на опыте. Да, все верно, я буду рассказывать теоретическую часть и все, что касается того, как устроен цвет, а когда мы уже перейдем к бровям, к татуажу, включится в работу Аня. Плюс добавлю, что до того, как я занимался татуажем, фотографией, я еще работал цветокорректором и занимался допечатной подготовкой. Поэтому я точно знаю э, все, о, все о цвете, все о цифровых пространствах, потому что цифровые цветовые пространства они гораздо шире, чем пространства, с которыми работают даже художники. Поэтому знаний у меня очень много, они такие очень фундаментальные, основательные. И я Поделюсь э, ими с вами. Итак, друзья, начинаем разбираться с колористикой. Сначала хочу сказать очень важную вещь. Колористика, в отличие от того, как это говорят многие преподаватели и мастера по колористике, она одинаковая для всех: для пигментов, для бумаги, для кожи, для татуажа. Колористика одна. Если вам кто-то говорит, что колористика вот здесь такая, а здесь какие-то другие законы. Скорее всего, человек просто не разбирается в вопросе и для него это кажется, кажется разными мирами. На самом деле, все стройно, едино и очень просто. И сегодня мы начнем со всем этим разбираться. Итак, разбор мы начнем с определения первичных цветов. Каждый из нас знает, наверняка слышал, что первичных цветов три. Из этих цветов состоит все-все-все вокруг. Это желтый, это красный и это синий. Но вы когда-нибудь задумывались о том, почему именно эти цвета, кто их назначил главными, почему они важнее, чем все остальные и так далее? Давайте разбираться. Значит, в палитрах художников цвета именно три да, таких первичных, как называют их художники. Это как раз желтый, красный и синий. Но если возьмете экран мобильного телефона и посмотрите как он работает, то вы поймете, что каждый пиксель экрана отображается с помощью трех цветов, но других. Это зеленый, красный и синий. Так называемая схема RGB. Если же возьмете принтеры, какие-то очень качественные, очень классные, которые передают весь спектр цветов, вы увидите, что у них цвета первичных 4: Это маджента, это такой пурпурный, это циан, это нежно-голубой, это черный и это желтый. И тогда получается, что экраны светят с помощью одной схемы, цветовой, художники рисуют с помощью другой, а принтеры печатают с помощью третьей, и везде есть разные цвета и разные оттенки. Почему так? На самом деле просто это обусловлено историческими особенностями, технологическими особенностями, особенностями и ничем более. То есть, как удобней, с тем мы и работаем, поэтому первичные цвета, которые желтый, красный, синий, они ничем не лучше других, просто так исторически сложилось. Итак, мы определились с первичными цветами, окей, допустим, они какие-то особенные или нам с ними просто удобнее работать. Допустим, это первое наше допущение, что эти цвета первичные. Теперь мы должны эти цвета как-то собрать в единую лаконичную теорию. И попыток в истории было много. И первым, кто это сделал более-менее складно, ладно и понятно, это как раз был Йоханнес Иттен. Вот, кстати, его книжка. «Искусство цвета», его известнейшая книжка, из которой черпают идеи все колористы, фотографы и большинство тех, кто рассказывает о колористике в татуаже. Но лично у меня такое ощущение, что из тех людей, кто рассказывает о колористике в татуаже, эту книжку никто не читал. Я вам сегодня буду рассказывать почему, в общем об этом поговорим чуть позже. Итак, давайте теперь посмотрим, как устроен круг Итана. Крукитона это такая штука, про которую все говорят, которой практически все поклоняются и практически никто вообще не понимает, что это такое, как он работает, как он устроен и вообще, наверное, никто не понимает, что это не рабочая модель. Ну, точнее, она как бы рабочая, но работает она так через раз. И сейчас я вам покажу, почему Крукитона это не очень классная штука. Давайте начинать разбираться с цветами. Итак, у нас есть первичный синий, у нас есть первичный красный, и у нас есть первичный желтый. И все вам всегда показывают, что в соответствии с правилами Йоханнеса Итана при смешении этих цветов получится коричневый. Но если вы откроете книжку Йоханнеса Итана, на 22 странице в самом начале написано, что если смешать желтый, красный и синий, то смесь цветов будет серой. И это главная особенность круга Иттена. Три цвета, равноудаленных друг от друга, при смешении должны получаться серыми. Точно так же, как и противоположные цвета с круга Иттена должны в сумме давать серый оттенок. Но, как мы все знаем... Если взять синий, красный, желтый, у нас действительно получится коричневый цвет. А теория говорит о том, что должен получиться серый. И вот здесь первая особенность круг Итона – это теоретическая модель. На практике он не всегда работает так, как должен. Давайте теперь разберемся с вторичными и третичными цветами. Когда мы смотрим на Крукутена, и мы видим, что красный плюс желтый равно оранжевый. Работает? Да, работает. Все как в круге. Давайте посмотрим синий плюс желтый. Работает? Да, работает. Получается зеленый. Давайте посмотрим синий плюс красный. Напоминаю, сейчас мы делаем вторичные цвета. Вторичные цвета это те цвета, которые получаются при смешении первичных. У нас получается не насыщенно фиолетовый, а какой-то Грязно, вообще не пойми, какой. И вот здесь вторая, получается, у нас загвоздка: не все цвета при смешении на круге итона будут выглядеть так, как они выглядят в реальной жизни. Реальные пигменты, реальные краски могут смешиваться немножко по-другому и давать немного другие цвета, чем те, которые указаны в круге. И последняя идея, которая рассказана в круге итона. Это о том, что противоположные цвета должны нейтрализовать друг друга. Напоминаю, это главная, главный постулат теории Йоханнеса. Но на самом деле цвета противоположные, например, зеленый и красный, они не нейтрализуют друг друга. В большинстве случаев... Сейчас немножко зеленого добавлю. В большинстве случаев получается что-то около коричневого русового. Ну, то есть вот как-то так. То есть это, можно сказать, такой прям рыже-каштановый цвет. А должны получиться серые. И это третье, третье нарушение правил самого Итана. Поэтому не стоит к этому кругу относиться очень... Серьезно, воспринимайте его просто как рекомендацию. Напоминаю еще раз, не нужно запоминать названия вторичных цветов, не нужно запоминать названия третичных цветов. Вообще вся информация о том, что бывают вторичные, третичные и еще какие-то цвета, вам она нафиг не нужна. Вы не будете пользоваться даже первичными цветами в чистом виде, поэтому этот весь рассказ, он нужен для того, чтобы вы в целом поняли, как примерно это устроено. Запоминать это не нужно. И всем, кто говорит, что вы должны это знать, вы можете их совершенно спокойно игнорировать. Поэтому никогда не верьте субъективным чьим-то мыслям, которые не основаны на чем-то. Всегда обращайтесь к первоисточникам, чтобы понимать, как что работает. Поэтому сегодня в качестве такого бонуса и в качестве радости о том, что начался этот супер классный. Мы разыграем вот эту книжку. Это оригинальные труды Йоханнеса Иттена. Это та самая книга, которая сделала его известным на весь мир. И чтобы получить ее, нужно просто поучаствовать в таком нашем маленьком небольшом конкурсе, который мы посвящаем началу этого курса. Напишите в комментариях тему по калористике, которая волнует вас больше всего. Ответ на который вы хотели бы узнать больше всего, потому что получить реальную честную информацию по калористике без воды практически невозможно. Напишите вопрос, который вас волнует, и на самый интересный вопрос мы снимем отдельное видео. И автору самого интересного вопроса или вопросов мы подарим эту книжку, отправим ему домой с пометочками, с подписями, с любовью от студии Дубовик. Ну вот и все, дорогие друзья, на этом заканчивается наш первый урок. В следующем уроке мы еще больше погрузимся в мир колористики и разрушим э, теории и карьеры, наверное, десятка людей, которые рассказывают вам, как определять цвет по, по, по дуновению ветра, как определять по ореолам, как определять цвет по тому, как есть, что потекло. Мы узнаем, из чего реально состоят пигменты. Мы сможем это посмотреть своими глазами основываясь на документах, а не на том, что кто-то где-то как-то предлагает это делать. Поэтому всем спасибо. Все вопросы пишите в комментариях. Всем пока.